Энцефалит и его профилактика важнейшие темы весенней и летней периоды для любителей активного отдыха на природе Клещи, переносящие заболевания, прекрасно себя чувствуют не только за городом, но и в полосах озеленения, парках, скверах и аллеях крупнонаселенных мегаполисов Укус маленького насекомого может привести к лихорадке, интоксикации и поражению центральной нервной системы если прививка не сделана по каким-то причинам, там, медотводы или еще что-то есть, отказы, не всех любят прививки делать, то во время эпидсезона, то есть начиная с 1 апреля по 1 ноября, Нужно предохраняться от клеща, выходя в садовые участки, в парке, в леса. Это значит, нужно одеть, одеться так, чтобы все части тела были закрыты. Город Казань и Республика Татарстан являются эндемичной зоной по клещевому энцефалиту. Это значит, что для этой местности характерно данные заболевания. Вакцинация необходима всем любителям летних прогулок по паркам и зонам отдыха, а также студентам, отправляющимся в стройотряды или на полевые практики. Вакцинация проводится двухкратно, с интервалом месяц и дальше. Через год. Если уже была бы ранее вакцинация проведена, то достаточно раз в три года делать ревакцинацию. То есть одну... Прививку еще раз. Иммунизация в университетской клинике КФУ осуществляется вакциной Клещ ЭВАК. За подробной информацией о прививках можно обращаться по телефону 233 3022 Даже если человек привит, но его все-таки укусил, ему все равно нужно обратиться к медицинским работникам. Лучше избегать самостоятельного удаления насекомого. При неправильной процедуре на месте укуса могут остаться части клеща. Извлеченное насекомые необходимо принести в лабораторию для исследования. Камиль Гемоздинов, Виолетта Табасова, Универньюз.